Умер мужик. Ох, и бабник-то был хороший. Баба его похоронила кой-как, так как всю жизнь ей нервы трепал с этими любовницами. Ох, стало мужика жалко любовницам. Решили они его по-человечески перезахоронить. Приходят ночью на могилку, раскопали, смотрят. А там никого нет, а в гробу записка лежит. Ох вы мои милые бледуси, я через три могилки у Дуси. И хрен тому врыла, кто сказал, что Горбатого исправит могила. Всем приветики! Как дела? Как настроение? У меня все хорошо, все прекрасно. Погода шикарна. Самое главное, дождя нету. Накатались, набегались, ходили, семьей отдыхали в парк. Сейчас все отдыхают, все хорошо, все прекрасно. Как у вас дела? Чем занимаетесь? Пишите, не стесняйтесь. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей.